Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames, с вами я, София, мы продолжаем Шерлок Холмса, что там, у нас следующее, кстати, дело какое-то намечается, вообще не помню, в душе не знаю, какое дело у нас там, что вообще, я по-моему, я по-моему даже закваску не посмотрела, а что там дальше, или драма в Q Gardens. ну давайте посмотрим, что это, что нам обещают, что нам дают. Холмс, Холмс, ради всего святого Что здесь происходит? О, hello, Здравствуйте, You're Ватсон early. Вы рано Убили всех своих пациентов? What? Что? Холмс, откуда здесь взялись эти несч несчастные пчелы? Я увеличил температуру в комнате, чтобы не дать им впасть в спячку Мне нужен образец меда worked, И это сработало, Ватсон We У нас будет мед круглый год Нелепо и опасно. Это домашние пчелы. Род медоносных пчел. Такие трудолюбивые работники. Ну anyway, <coughs> no все, жеваться. Вынужден извиниться. Мне ahead. нужно идти. Я you спешу. У вас yes. новое дело? Да, но не настолько захватывающе, как этот эксперимент. Кража растений из oil, и королевской оранжереи в Кью. Я помогаю ми министру, моему старому другу. Можете составить компанию, если хотите. Ну, знаете, я лучше присоединюсь к вам, чем останусь с этими вашими работниками. К тому же, вам может понадобиться помощь с цветами, которые вы хотите вернуть. Ватсон, как вы догадались? Великий Шерлок Холмс занялся кражей растений. Ну уже признайтесь, что решили побаловать ваших маленьких пчел пыльцой от редких растений. <связь> с каких <связь> пор я настолько очевиден? Вперед! Вот так вот. Слушайте, а этой заказки не было, по-моему. Я ничего такого не видела. Так, что у нас? Хроника. Судьба Черного Питра. это, это все было. Так, это мы все знаем. Так, так, так, так, так. так. Вилочка, вилочка, вилочка, серебряная вилка, серебряная вилка с грибом. Эбби Грендж. Как раз наше прошлое дело. Задание. Найдите похищенный растение с последней выставки в Кью Гарденс. Необычная кража произошла в королевских ботанических садах Кью. Расследование Холмса прольет свет на темную тропу обмана. Ну а еще он попиздит себе, видимо, пыльцы для пчулик. Давайте-ка на нашу женщину посмотрим. Привет, красотка. Привет. Скучала без меня? Так. Ватсон. У нас вообще что есть? Так, лаборатория. Так, что у нас там? А, Бейкер-стрит. То есть мы должны туда поехать сразу. Сразу нас отсылают туда. Давайте мы просто осмотрим, что у нас тут в доме творится. Письма какие-нибудь вдруг а -а -а взять. Взять. Дорогой мистер Холмс, я все же набралась смелости написать вам это письмо. Мне сложно подобрать слова, чтобы выразить всю мою признательность за вашу доброту. В тот ужасный день я верила, что моя жизнь разрушена, но я также осознала, что лишь один человек в мире искренне любит меня, а я люблю его в ответ. Мы обознаем его имя, капитан Джек Кроукер. Его любовь предала... А, его любовь придала подлинный смысл моей жизни. Даже если мы не сможем быть вместе, ничего из этого не случилось бы без вашего участия, мистер Холмс. Искренне ваша Мэри Брекенстолл. А я не помню, как мы закончили эту игру. Мы, по-моему, его отпустили, да? А, вот он. Убийство Эбби, да. Так. А, простите капитан да, мы его отпустили ну то есть у нас да да да все верно мы все нашли но ну, мы молодцы мы молодцы а где ты вот все вещи я вот видела тут только вот вот эту вот херню а чуть мы зависли опа холмс улетел холмс то куда Прикиньте, Холмс вылетел. Ты чё, Шерлок? Ты попутал, может, чё? Шерлок, только вернись. Вернись, гадёныш. Сейчас вроде запускается. Вот чё учудил-то, а? Вообще. Так. Ну-ка, смотрим. Так, продолжаем. Вообще внезапно так вылетел. Надо, короче, ну мы в принципе все осмотрели, все прочитали, можно вылетать на Бейкер Стрит. На этом же моменте мы в принципе остановились неплохо так-то. Так, так лада. почешем нос, полетели. А, нам сюда, вот сюда. Шо, нет? Карта Лана Крышни, она нам пригодится. Хорошо. Ты че, не поедешь? Не понял. Так. Ватсон, собирай шмотки, мы едем. Вы well, же признаете, что, что скорее я составлю компанию вам, чем остается. Так, да. Ты уже говорил, так, не поняла. Да, карта Лондона. Не поняла. происходит? Так, стопышечка. Там кто-то ходит гулять, что там происходит? А чё, а куда? А вот паровой этот самый свисток. Кстати, то есть они просто разбросаны где-то по дому. Эти вот вещи наши, да? Вот вилочка, наверное, вот это вот. И что у нас еще было там? Подожди, подожди, подожди. Интересно, И нож еще был. Нож такой вот. Ножичек. Я что вообще не... не въезжаю, что надо сделать? Где нож вообще, без понятия. Я не вижу никаких ножей. Почему нигде не вижу никаких ножей? Да. Не вижу. Вообще. Так. Короче, задание. Найдите похищенной каразины. Спасение в Кьюгарднсах. Хорошо. Где ваш... А, вот он, блядь. Кьюгарднс. Мать его. Все, выезжаем. Нашли. Черт, я... Я как-то даже не обратила внимания, что там что то есть. Главное, чтобы сейчас опять ничего не упало тут чтобы на Шерлов был на месте. Ну загрузка какая-то долго, чуть не нравится. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну погнали. Вот, Холмс, мы в Королевском Homs. ботаническом саду. No doubt, это место прекрасно, но вы всерьез собираетесь you расследовать you кражу растений? Yes, да, разумеется. Ничего нет. Там, наверное, что-то более интересное. Ничего больше не трогайте, это Just понятно? Всего лишь ходите и принесите ведро с удобрением. Только не переверните его в этот раз. Добрый день, джентльмены. Могу я вам помочь? Если вы хотите смотреть сады, пожалуйста, приходите в воскресенье. Боюсь, это не может ждать. Меня зовут Шерлок Холмс. А это мой друг и коллега, доктор Ватсон. Мы расследуем кражу растений, которая произошла пять дней назад. Впечатляющий, Петля... Петля... блин, коллекция. То есть и вас привлекли к этому, да? Маленькая услуга другу. С кем имею удовольствие беседовать? Мартин Хемиш. Я заместитель директора Кью Гарденс. А этот парень Альберт, он работает здесь. Раз знакомству. Вы могли бы рассказать о растениях? Это были редкие и исключительные растения. Мы показывали их на выставке. Мы еще не разобрали стенд. Он по-прежнему где-то там. Мы обнаружили их исчезновение на следующий день после выставки. Дверь не взломали? Нет. Но как мне представляется, вор мог легко залезть. У нас нет охраны. Понятно. Если вы не возражаете, мы посмотрим сами. Большая рейнджерея, говорите? Да. Так что за моей спиной... Секунду. Альберту как раз нечего заняться. Альберт, проводите эти в выставке. Сколько людей работают здесь? Только я и иногда два студента. Альберт, которого вы видели, и мисс Уайт. Что-то я как-то это... не успеваю что-то немножечко подчитывать. Это здесь. Именно в этом месте вы, выставлялись похищенные цветы. Спасибо. Что-нибудь важное есть? Да, есть. Конечно. Растения были ценными и редкими, но... Мне кажется, что трагедия двухдневной давности уже всеми забыта. О <связь> а какой трагедии вы говорите? Мой. А директор Кью Гарденс, мистер Монтегю, Даня, он погиб здесь всего два дня назад. Херой себе. Мне, мы очень сожалеем, но, не пред... но нас не предупредили. Он... он был моим отцом. О, дорогой, соболезный. Нам не следует тревожить вас приносим извинения за беспокойство? Вы сказали, что он погиб здесь, в Большой Оранжерея? Холмс. Да! Прямо здесь. <соединяющие> по двери в, колония... в колониальной коллекции. У него был сердечный приступ. Все <соединяющие> так, внезапно. Это было ужасно. <соединяющие> Мои извинения. Джентльмены, но я не могу оставаться <соединяющие> здесь. Если понадоблюсь, я буду <соединяющие> на веранде. Это ком-то рядом со входом в <соединяющие> большую что-то там. Разумеется, мы понимаем. Что тут шарики какие-то еще. Что за шарики? А предупреждение посмотреть, не трогать То есть вот тут вот были выставлены, значит, наши украденные цветы Тут, видимо, шарики, типа, радость, что вот, смотрите, какие у нас цветочки Так, у нас тут список Список растений Это список украденных растений Вот он у нас уже сохранился, отлично а, искать в архиве список растений Югардамс, Венера плотоядная Карлина пьяная Дьявольский цветок Хромолайена пахучая Черемуха Поздняя причем а, гель, Гелиамфора Тепуи Библис Ганзелия Блять Конлизея Виолосцея Дарлингтония как, как, Мне кажется, я сейчас кого-нибудь вызову, мать его. Кракоукас. Цефало Цефалотус. Мать его. Что у нас тут? Смотрите, место, где Монтегюдан встретил свою смерть. Так, ну давайте сейчас. Тут что-то валяется. Так, шланг какой-то. Для... Поскольку Альберта, здесь его отец, Монтегю был найден мертвым. Так. Сконцентрировались. Опа, опа, опа. Смотри-ка. Осколки. Земля. Земля. Должно быть из цветочного горшка. Земля. Земля на этой полке для цветов такая же, как на полу. Ну, походу, все. Больше ничего нету. Так, все, Выходим из этого режима. Ватсон, ты чё бегаешь? Ай-яй-яй. Кровь! Сломанная табличка. Это знак поврежден. Что-то тяжелое упало на него. Это, видимо, кто-то с размаху упал на этот знак и получил повреждение. Скорее всего, травму головы. Типа якобы сердечный приступ, то есть он держал горшок, ну вот по версии одной из версий, там, да, самая очевидная, он держал горшок и упал. Че еще? О, следы ног. Посмотреть. А, Четкие черные следы. Эти отпечатки совсем свежие, кажется, будто кто-то тащил ноги по земле. Ага. Нечеткие черные следы. Ну-ка, в, в, в, в некоторых местах след сужается. Следа показывает, что кто-то шел, пошатывая здесь. Так, еще у нас есть. А, кажется, куда-то вот сюда вот тоже показывала. Да? Вот, да, да, да. Дверь, посмотреть. А, поврежденная панель. Дверь выламывали плечом. Это новая дверная ручка. Ее недавно заменили. Так, сломанная рама. Дверная рама поври... повреждена возле ручки, то есть ее выломали. Дверь выбили изнутри из комнаты с колониальной коллекцией. Ручку заменили после. Думаю, нужно осмотреть комнату с колониальной коллекцией. Господи, за что вы мне так... Хорошо, так, сейчас... Необычная кража произошла в королевских ботанических садах Кьюрс. Да, это, это мы. Смотрите, колониальную коллекцию. Господи. Так, сейчас посмотрим. Сейчас мы ее осмотрим. Подождите секундочку. Мы еще тут не все осмотрели. А тут что? Двери открываются. Не, тоже неплохо. Так, подождите, сейчас мы дойдем до туда. А давай мы даже вот так вот пробежимся. что-то было мне показалось? Показалось. Хорошо. Бацан, уйди что у нас тут? Тут тупик? Не совсем. Тут еще одни двери. Ага. Там вон лопата лежит, вижу. Тут как какие-то графики. А, климат зала с пальмами. Судя по всему, они могут контролировать свет и вложить в некоторых частях зданий. Опа. То есть где-то они что-то могут подкрутить, где-то что-то убрать. Ну, это мы видели. Так. Оранжерея с лирими. Хорошо. Музыка такая. Идея, вам должно быть слышно. Надеюсь, очень. Очень странно. Половины колониальной коллекции нет. Так, тут тоже. Погнали. Что-то на полу. Так, моющее средство. Запах сильный. Это детергент. Что-то на полу. Кусок камня. Место скола. А сколок отломался из-за тяжелого удара. Так, ну вроде все, ничего больше нету. А, Marvel, осколок мрамора, по всей видимости от статуи или скульптуры. Хо-хо-хо. Так, мы тут можем еще что-то смотреть. Так, тут у нас еще что-то. Вот. Осколок мрамора, найденный на полу в комнате с колониальной коллекцией. Судя по его форме и, и, и, и изысканности, это часть статуи или скульптуры. Так, да... Тут у нас картины. Мы их смотреть не будем. Что это? Опа. Оконные стекла. Окна сияют чистотой. Часть оранжереи пуста и тщательно убрана. Ха -ха -ха. А смотри, карамельная выполнена. И все равно еще что-то тут мы можем осмотреть. Растения. Эти, Эти растения, растения были, были собраны со всех территорий Британской, Британской империи. Да ладно. Такое растет в Британии? Серьезно? Так, что ты еще можешь посмотреть? А, это мы видели, то, что тут вылобано все. Раздолбано. Подожди. а мы же это тоже осматривали? Не до конца, что ли, досмотрели? Мы осмотрели. Что-то не хватает, значит, да? Что? Да вроде все осмотрели. Soil. Soil. Земля, Soil. земля. Осколки, что? Причем, смотрите, все равно жел... о, белым горит. Будто не смотрели. Вот это зеленым горит, типа мы все осмотрели. Тоже зеленым, а это белым. Мне кажется, мы что-то тут упускаем. Ну-ка, сейчас повнимательнее осмотрим просто вот со всех сторон. Вот так вот. Потому что Кхэр знает. This... Такая же, как на полу. Soil. Soil. Ты не хочешь там приблизить, еще что-нибудь сделать? разбитый горшок. Фрагменты а сколько цветочного горшка? Он упал сюда. Вот ты, блин. Серьезно. Так, мы можем еще что-то. Так, осматриваем дальше. А куда идем-то? Так, мы пришли вообще отсюда. Ну, изначально, да, получается? Так, тут тоже этот климат. Так, это что за место? Но ну, тут ничего такого нет. Так, тут такое вот большое место для осмотра. Давайте сейчас вернемся. Батсон! Батсон, твою мать, уйди! Мешается под ногами. Ай, стой. Water Lily Greenhouse. А, это с лилиями. Да-да-да. Это, это все вот в вот, эту вот комнату. Да-да. Повернись, давай уже сделай нормально. Так, а там должна быть дверь, да? Проход дальше, нет. Так, ну тут. Подожди, вот тут тут вот значок. Так, ну, это мы осмотрели. Тут у нас... Нет, с этой стороны значок у нас пропадает. С этой появляется. Где-то, значит, что-то, да? Именно вот с этой вот стороны. Что? Что? Что? Что? Что что, что тебе тут не так? Так, Шерлок, твою ж мать. По идее, у нас выпало, что мы все осмотрели. <coughs> ну, ой, слоник, кстати. Кстати, слоник. Вот это вот мухоловки у нас. какие они прикольные. Это да они так разрастаются сильно, фига себе. У меня была когда-то мухоловочка такая. Это прикольно было. Так, вот тут вот где-то. Не, не совсем понимаю, что хотят от меня. А, разбитый горшок. Опа. Этот горшок разбили недавно. Ты точно горшок упал с полок и был убран? Все собранные улики весьма подозрительны. Мне нужно использовать воображение, чтобы связать их. Так, ну давай. Так. А где у нас? Выламывает дверь. Ну как бы да. Выламывает дверь. Сбивает горшок. Падает э, на ограждение. Ну вот. Смотрим серию мы сейчас вот. Такой зашел, забросил горшок и отвалился. Ну блин, при этом выбить дверь. Эта реконструкция позволила обнаружить интересный факт. Монте-Гюдан выбил дверь в комнату с колониальной коллекцией. Он был в панике, или дверь оказалась заперта. Несчастный случай, или убийство. Ну, мне кажется, человеку, которого... Простите меня, сердечный бриз, у него не хватит сил, чтобы вынести нахрен дверь. замком. Простите меня. Так, у нас э, есть дедукция. Ловушка для дана. Ловушка для дана. Монтегю Дан был заперт в комнате с колониальной коллекцией. Он пытался выломать дверь и умер в оранжерее с лилими. Опустевшая коллекция. Кто-то вынес сейчас колониальный. Колониальной коллекции это подозрительно. Возможно, кто-то пытается скрыть улики. Я, кстати, ну да. Соединяем это два. И у нас выходит э, провести аутопсию. Проведите аутопсию Монтегю Дана. Смерть подозрительна. Почему он ломился в дверь комнаты с колониальной коллекцией? Почему кто-то опустошил и убрал комнату? Это ловушка или несчастный случай? То есть это нам нужно съездить в этот самый. В, на Бейкерсфит. Что у нас тут еще? А, осколок... Ста... А, Вот. Восстановление обстоятельств смерти Монтегю Дана выявило следующее. Он выломал дверь комнаты, то есть он либо запаниковал, либо дверь была заперта, если второе произошло предумышленное убийство. Так, и у нас новое задание. Проведите аутопсию Монтегю. Так, хорошо. Давайте мы еще чуть-чуть осмотримся. То есть там мы все осмотрели. Тут у нас еще какие-то растения, да? Тут у нас что-то еще есть. Так, тихо метнулись, но не в ту сторону немножко. Дверь. Так, вот тут открыли. Тут у нас что? Тут еще какие-то растения. кучу всякого. Так, аккуратненько проходим, проходим. Осматриваем все. Так, ну тут вроде ничего такого. Вот так. Ну, типа пальмы у нас. Могу я вам помочь, джентльмены? Что, нас выгнали? Нет, не выгнали Вот ну, ты там пока лази Мы тут тоже... По... О, список поручений uh, Список поручений для Альберта От Мартина Хэммиша Убрать пальмовые оранжерея Почистить туалеты Почистить сарай с инструментами Ну такой себе Что у нас дальше? Таймс, нью таймс. Так. Ну, вроде ничего у нас тут нету. А ну-ка, давай как мы с ним поговорим. А что он, кстати, ни, Во! ни одного портрета не сделал? Такой подозрительный, такой вот прям вот. А, недавно плакал, поглощен скорбью. Покрасневшие глаза. А порезал, порезался при бритье. То есть он рукожоп. Хорошо. Чистые руки. Страненько. Туалет и не чистил, понятно. Отлынились от работы. Вы работаете здесь? Mm. Да, но ну, не полный день. Я изучаю ботанику в Лондонском университете. Получается, пошли просто по отца. Это похвально. Что ж, даже если Ботаника моя не самая сильная сторона, некоторые люди считают, что из меня выйдет кто-то там. Спасибо, молодой человек. Скоро увидимся. что как-то быстро мотнули. Меня. Так, что у нас тут? Альберт Дан. Нервный, беспокойный молодой человек, что заметно по обкусанным ногтям, использует. Детерген для чистки рук, что не особо хорошо, раз он имеет дело с растениями. У него красные глаза, он недавно плакал. Возраст указывает на учебу в университете Хорошо выглядит не женат. Вероятно, живет с матерью. Пам-пам-пам. У нас, кстати, вот совсем чуть-чуть осталось -то людей. То есть игра потихонечку близится к концу. Ох ты, е-мое, как тут прикольно! Ну-ка, давай -ка сюда сбегаем. Тут никто не падал. Кстати, нам нужно еще найти либо статую какую-то, либо еще что-то, чтобы понять, от кого откололся кусочек нашего мраморного камушка. Я думаю, это либо статуя какая-то. Либо нынай. Сейчас мы вот до этого докопаемся, типа, слышь, есть где мрамор? Он как напряжется, и мы такие, ага, убийца. О, еще, давай. Блин, а че у него такие Не Недорогая, право. Грязный весь. Грязный воротник. Давай дальше. Не женат. Руки садовника. смерть Дана. Альберт сообщил нам о трагической смерти мистера Дана, директора Кью Гарденс. Трагический, верно. Его сердечный приступ стал неожиданностью. Спасибо, мистер Хемиш. Мы продолжим расследование. Так, ну давайте посмотрим, что ты за зверь такой. Так, Мартин... Ой, тут еще женщина какая-то будет. Смотрите-ка. -ка. Палево-палево. Мартин Хэмиш не женат. Состояние его рук и ногтей выдает в нем садовника грязные и затвердевшие. Он близорук, носит э, бифокальные очки. Простой человек тяжело работает, э, пренебрегая внешним видом. Крайне маловероятно, что встречается с женщиной. Он живет один. Да-да-да. Да, Ватсон, я не знаю, ты сидишь куда-нибудь, что ты мне мешаешься? Лучше бы ты с пчелами там сидел. Ей-богу. Так, теплица. Ты, ты вот на все будешь так колониально? Изучайте английский язык, товарищи. Seed house. Павильон хранилища семя. Система вентиляции. Вентиляционный систем. Да, сухие тропи тро тропики. Сухие тропики. Как? Dry tropics. Как еще раз? Dry tropics. Dry tropics. Все запомни. Water lily greenhouse. <laughs> Это я даже не выговорю. Palm house. Palm house. Служим на корточках. Director's Гардероб и лаборатория. резерв Веранда. Все мы изучили. Вообще. Не благодарите, теперь вы знаете английский. Подождите, вот это вот. Вот, прекрасно. Объект интереса. Так, ну все. Получили английский, можем идти дальше. Ватсон, твою мать! Locked. Он так четко прям все выговаривает, это прям пипец. Locked. Locked! <laughs> да отцепись ты от этой двери, он что-то как-то подтупливает, я не знаю, у меня. По-хорошему, в принципе, понимать бы эту карту. Nessary. Вот, на Locked. насрали, Теплица. Запомню. Дальше. Тут никаких табличек. Просто проходим дальше. Хорошо. Еще дальше. Вот опять карта. Подожди, а мы где сейчас? Мы... А -а -а, в насрали, нас не пустили. Мы прошли, прошли вот тут. Ну, а мы вот тут. You are here. Here. Ты here. Идем дальше. Здесь запах дыма. О, там что-то это... Горит. Подожди. Вот тут. Во, во, во. Пойдем разбираться. Посмотри, Давайте просто посмотрим сначала. Дверная ручка. Зачем кому-то засовывать ее в огонь? Дверные ручки в комнате с колониальной коллекцией и на месте пожара сделаны из одного материала. Кстати, аптечка. Картинная рама. Остатки фотографии в рамке. Обогревшая метла. Обгоревшая, господи. Ручка веника была наполовину сожжена. Отлично. Дальше что у нас тут? Кусочек растения. Растения подожгли подожди совсем недавно. Некоторые сгорели не до конца. Типа, видим какие-то ядовитые растения там, да? Защитная маска. Кетить, халатить, посмотреть на это чудовище. Какая прелесть, божечки-кошечки. А, защитная mask. маска. Покрутить. Вовнутрь посмотреть. Опа. Фига себе, можно? Кто-то ее поджог но она не сгорела. Все правильно, положил на место. Ч ⁇ еще? Еще что есть? Вот это вот что? Так, картина, окей. На уголек. Ага! Все-таки разбитый горшок. Мне кажется, он там еще что-то засек. Нет? Только, только разбитый горшок. Ну давай. тут ту ту ту ту -ту. то у нас тут. тут то -ту -ту -ту -ту. Клеймо! Это ну, не эмблема, Кью да, Gardens. Кто-то вас проклял, товарищи. Так, что у нас там? По -по -по -по. Искать в архиве. Эмблема на разбитом цветочном горш горшке, найденном на заднем дворе. Это не символика Кью Гарденс. Это глиф означает божественный, если я не ошибаюсь. Ничего так. Так, да, как мы много всего интересного нашли. Тут карта безумно огромная. Так. Что у нас тут дальше? Так, деревья ничего. Тут опять должны какие-то лилии, наверное, плавать. Ой, видел бы нас садовник, бы отпиздил вот этот вот граблей. Уже ходить по саду. Такие ходим, гуляем. По цветочкам-то. Такие оп, и прошлись. Что у нас тут? Двери открыть. Так, мы тут, тут гуляли уже, ходили. Да, нет? Да, мы тут были. Где этот придут тут маленький? Шатался. Сухие тропики. Dry tropics. Dry tropics. Мы как раз это изучали с вами. Усиленно прям. Dry tropics. Ух ты, ёпта. Нет, тут мы не были. Ничего себе. Музыка такая Тихая, правда. Так. Что у нас тут? Есть что-нибудь подозрительное? Растения какие-нибудь подозрительные. Ты идешь, идешь, тут раз, цветочек на тебя смотрит, выглядывает где-нибудь. Так, это мы с другой стороны пришли. Окей. Ну, хорошо. Мы это все дело осмотрели, получается. Со всех сторон причем. Да, мы тут все потрогали. Все посмотрели. Можно это самое текать оттуда. Так. Ну да, вот получается, везде прогулялись. Можем валить. Так, значит, давайте мы сначала на Бейкер-стрит свалим. Это домой у нас получается, да? Потом в, скотл... в Скотланд-Ярд. Или с... надо сначала Скотланд-Ярд, мне кажется. Ну, что-то как-то да. Ой, они тут вдвоем сидят, смотри -ка. Так, ну, нам что-то нам надо поискать в архиве. Что мы ищем в архиве? Так, это мы а, список растений Q Gardens. Хорошо. Это прям в архиве, архиве, да? Редкие растения. Так, так, металлы, происхождение. Так, хлор. яды, семена, яд. Так, Так, так, так, так. Раны и травмы, криминалистика, единоборство, знаки и символы. Нет, газеты это не то, вернее, обратно. Химия, наверное, вот тут, да? Ну-ка. Вот, наверное, вот я Дигиталиса, да? У нас есть тут Дигиталис. Пленка, так, карлин, дьявольский цветок, так, пат, так, чурмха, тре, биб, библиз и у нас никаких дигиталисов. А, семена болеголового. Белодона. Цеанит Ртун. Я до токсина. Значит, не то. Раной травмы не то. Криминалическая антрометрия. Новые методы снятия отпечатков. Сохранение следов. Лабораторный метод, токсикология и баллистика. Нет. Геноборство нет. Знаки и символы. Кстати, это Божественный черепа кости. Лонд... Лондонское садовое оборудование. Может, другое какое? Энциклопедии. Вот. А, Институт британской архитектуры среди британских. Так, так, так, не то. А, экономика, технологии, история, медицина, ботаника, лечебной травы, экзотические растения, часть четыре, яды. Следующие виды растений по своей природе способны выделять токсины. Венера платоядная была у нас тут такая. Где она тут? Вот она, самая первая, венера платоядная. Дьявольский цветок, вот он. А, хро хро пахучая, вот она следующая. Черемуха поздняя, вот она. А, Гелиамфора тепуи, библис, а, гелизея виол, виолоцея, вот она, дирлинктония и кракоукасцефалотус. Кара, карако, Только первые три из них опасны для человека в особенности. Дьявольский цветок, но при специфических условиях данное растение должно отреагировать на агрессию, при которой оно выпускает ядовитые споры. То есть кто-то, ну, специфические условия. Это, видимо, как раз регулировка температуры и влажности. То есть как-то цветок спровоцировали, что он будет. Да. Выпустил всю эту хрень. Дальше. У нас найти эмблему на разбитом горшке. Это не то, токсина рано травмы, криминалистика. Тут, тут, тут, тут, тут, не то, единоборство, знаки и символы, да. Эмблема на разбитом цветочном горшке. Найдена занимается. Это не символика кьюгарса, это глифа, означает божественный, если они. Религиозный. Нет, не то. Это. Да, это ты. Тогда в энциклопедию полезу. Так, искусство и архитектура. Так, старинное искусство в Британском музее. М -м -м -м, работа. Это что, не Эрмитаж. Армитаж, да. Экономика, технология, история. Медицина, ботаника, мускатный орех, нет, медицина. История, технология, ладно, окей даже. Экономика, нет, искусство, архитектура. чуть это другое. Но это не символ Кьюгарса, это глиф. Исследование это не, немножечко не то. Правильно? Это не то. Религиозная символ, Нет, не подходит. Череп that... подходит, но он сказал, тоже. Is... Божественный, блядь, твою мать, синдикат! Чтоб его... Божественный схоластический синдикат почитателям растительности. Гос, <laughs> Члены этого синдиката поклоняются Тревону, Верховному Божеству. Они стремятся достигнуть духовного мира и освободиться от материального, поэтому щедрые пожертвования приветствуются. Но bad. Так, этом еще наш божественный синдикат не был поставщиком Кью-Гарденс. No и адреса yet. здесь нет. Что еще? Сведения опасных растений. Три следующих вида растений смертельные для человека: Венера, плотоядная, Карлина, пьяная, Дьявольский цветок. Так, процесс выработки яда, яда довольно сложный и требует использования химических удобрений, естественной стимуляции и подкормки. Гусеницы подойдут. Ты пойдешь копать что-то? Подожди, что-то у нас тут Хо-хо-хо, хера себе Треван, верховный бог, идол божественного синдиката Это, видимо, нам где-то что-то вот подобное надо найти И мы поймем, кто, во-первых, убийца И кто стащил цветы Так, нам следующее, что мы должны сделать Это мы должны в ярд поехать И потискать немножко наш труп Немножечко так Пяточки почесать ему. Скроем, посмотрим, что там к чему. Какие яды там были использованы? Я попросил инспектора Лейстрида перевести тело Монтегюда на Шотландию. Оно готово для аутопсии? Ну давайте, сейчас мы с ним поприкалываемся. Эй, не туда. О, личные вещи, да, ну давайте посмотрим. Так, давайте, начнем с This часов. Это ценные часы, прекрасно. А, клубная карта. А, членская карта клуба Лондонский гребень. Ручка. Прекрасная перева... перьевая ручка, хорошо сделано. Письмо. Так, письмо мистеру Уэйну. Кому, мистер Ф. Уэйна, директору печатающей компании, Уэйн и сыновья. Дорогой друг, ваши плакаты для большой выставки в Q Gardens прекрасно. Однако не стоило указывать весь персонал. Достаточно моего имени. Монтегю Дан. Ха. Типа нахрена не все нужны? Давай только меня. Я, я молодец. Сначала приведем внешний осмотр. Так, грудь. Никаких подозрительных отметин на груди. Пора закончить внешний осмотр и перейти к аутопсии. То есть, глянули на грудь и все решили. Лицо, а давай посмотрим. Че тут? Вот удар. Есть повреждение на черепе, вероятно, получено при падении в оранжереи с лилиями. Что еще? Глаза. Сосуды и зрачки выглядят вполне нормально. Нос рот. А в воздухе в легких оставался слабый цветочный аромат. М -м -м. Ты вскрывать его будешь? Левая рука. Ничего подозрительного здесь. Давай, правая рука. Вот тоже. Никаких покраснений, царапин или синяков. Теперь проверим внутренний... орган. ты чё, серьезно? Мы будем его резать? А, Ватсон будет резать, окей. Мы будем просто смотреть. Хорошо. Да ладно! Ну чё, давайте посмотрим. Давайте печень. Печень увеличена. Вероятно, он страдал от алкогольной зависимости. А покрутить мы ее можем? Уи ткани печени, печени коричневые no нет видимых признаков signs. патологии прикол кто не знает как выглядит человек внутри вот и учитесь у нас сегодня прям вот так вайфу ткани жутко no никаких признаков патологии signs. у нас сегодня прям образовательный видосик такой получился мы и английский получили и человека разрезали Состояние желудка. Есть небольшое содержимое. По-видимому, он легко позавтракал незадолго до смерти. Легкие... Состояние легких. Легкий гиппериметр... Подождите вы такими сложными словами кидаться, я вам чухиру... Ох ты, смотрите какая она это... участ. участок! Ткани нижней доли know, правого right легкого повреждены, dense. вероятно, This ядом неизвестного растения. Ну да, оно зелёненькое вот. Ну и, конечно, сердце. Ну иди сюда. Сосуды сердца. Ух ты, ё вот Смотрите, сколько клапанов на нем. Какое оно вообще... Ох, ох, ох, ладно. А, сосуды в сосудых сердцах нет видимых признаков патологии. То есть это был не сердечный приступ. В дальних сердцах нет признаков патологии. То есть я должна все сосуды. А, нет, все, положил его обратно. Мои подозрения подтвердились. Монтегюдан, директор Q умер в результате отравления. Ядом растения, если точнее. То есть вы думаете, да, это убийство. Мы, Мы это даже сказать Лейстрейду. иду. Да, но, но не забудьте, Ватсон, что факт убийства обнаружил я. Это, это мой вызов. Вызов. вызов? Холмс! Нам нужно найти то ядовитое растение. Мне нравится такое превосходное убийство. Вам нравятся все убийства. Это все, что вам Нет. нужно сделать. Нет, есть еще люди, работающие в Кьюгардес. Мартин Хэмиш и сын жертвы Альберт Дан. И еще мисс Уайт, а мисс Уайт, о которой мы говорили с мистером Хэ, Хэмишем. Нам следует собрать больше данных. Нет нескольких забитых вопросов в Кью Будет достаточно ровно, как и со, сдержанного интереса к их личным делам. Да, Ватсон, пришло время открыть двери. Даже те, что в строениях для работников, полагают это необходимо. Нам также нужно сосредоточиться на жертве. В конце концов, нам немного известно о Монтегю Дане. Вы наслаждаетесь этим, да? Довольно-таки. Так, ну у нас уже даже есть дедукция. Так, украдены опасные растения. Некоторые из растений похищ некоторые из растений, похищенных в выставке, смертельно опасны для человека. Отравление. А, да уйди. Да что ж ты? А, отравление. Монтегю Дана вдохнул сильный растительный яд, подготовленный для него. Ловушка для Дана. Монтегю Дан был заперт в комнате с колониальной коллекцией. Он пытался выломать дверь и умер в оранжерее с лилиями. Так, значит, ловушка для Дана и отравление. А что-то еще, кажется, было, нет? А, это мы то, что расследовали уже. Дана отравили. Оказавшись запертым в комнате с колониальной коллекцией, Монтегю вдохнул сильный растительный яд. Есть вероятность, что он случайно туда как-то попался, случайно спровоцировал растения, случайно что-то там не сделал или сделал, и случайно, короче, сам умер. Такое тоже бывает. Случайно то, случайно это. Так, ну у нас есть какие варианты? Мы можем поболтать с мистом какой-то там. Locked. Закрыто. Там кто-то... А, это флаг. Кто-то там есть. Ну, такое чувство, что вот, то закрыто, там никого нету тоже. Даже как-то непривычно, что мы никого не допрашиваем. Так, значит, а, задание. Найдите похищенное растение, найдите растение с помощью которого убили. Так, так, так, проверьте рабочие постройки Кюггарна, чтобы собрать сведения Аматы Гюданя. Найдите убийцу мистера... Ну мо, ничего себе. А сейчас мы вот вот, возвращаемся обратно в Q Gardens. Там нам. Ой, как много времени прошло, охренеть! Как быстро! Что-то я даже не заметила. Надо, короче, тормозить, тогда в следующей серии, получается, и пройдем уже во все закрытые двери, как сказал Шерлок. Осмотрим, что, где, как, зачем, почему, для чего, куда. Давай, загружайся уже быстрей. А тут как-то это... Я заиграл случайно? Нет. Не заметила, не увидела. Так. Сейчас мы вот тогда в следующей серии вон туда вот пойдем как раз, где были двери закрыты. Это у нас получается постройки э, как раз директора, всю вот эту вот комнату его. И как раз будем собирать про Дана больше информации.